С вами Александр Приходько, и я снова в Америке. В этот раз я нахожусь в Чикаго. Здесь я впервые. Мы прилетели сюда, в так сказать, мой друг, который делает на сюда компанию поездки в Америку. Вот. У нас в этом году очень обширная программа. Мы начали с Чикаго. Пару дней проведем здесь. Потом едем в Данвер, к нашим общим знакомым. Оттуда мы едем на автомобиле в Гранд Каньон. Из Каньона мы едем в лас вегас на Олимпию. После Олимпии мы едем в Сан-Диего. И из Сан-Диего мы едем в Лос-Анджелес, где будем отдыхать уже на океане. Вот. Мы только что прилетели, буквально недавно, несколько часов назад, заселились в отель, и вот и вышли. Погода немножко прохладна, как видите, то есть в куртке. Конечно, теплее, чем сейчас в Санкт-Петербурге, но я бы не сказал, что совсем тут тепло. Надо одеваться как-то потеплее здесь, чтобы, не дай бог, заболеть. Вот мы зашли с лифтины в Миллениум парк погулять, и здесь находится одна из достопримечательностей. Я, честно говоря, не знаю, как она называется. Вот такая капля пользуются все ходят, фотографируются. Блин, думаю, летом, когда а, очень много туристов, здесь вообще, мне кажется, к этой капли не подойти будет. Мы в самом центре Чикаго. Город мне напоминает чем-то Нью-Йорк. Такие же большие билдинги, высокие. Небоскребы. Очень люблю такие города, с такими большими небоскребами. И каменные джунгли. Отель Трамп домониторил в интернете достопримечательности Чикаго вот на этом месте стоял памятник ну такая же фигура Мерлин Монро ну вот ее почему-то брали, поставили каких-то двух мужиков тут Алексей Напаскай тут какие-то два президента а, точно ну, вот все, вижу, да-да-да-да-да вот, ну да, ошибочка утра мы выбрались на завтрак вот пытаемся найти какое нибудь заведение, где можно вкусно позавтракать и главное полезно холодно солнечно но все равно очень прохладно достаточно то есть очень холодный ветер 103 этаж да а, Наконец-то мы с алифтиной отстояли очередь, наверное, целый час, да, отстояли, если не больше. Уиллис Тауэр. Это небоскреб с панорамным видом на Чикаго. Сейчас я вот вам покажу, что здесь такое происходит так вот здесь вот прямо видно. весь город, очень красиво. Этот этаж находится на 103 этаже мы поднимались на лифте. Вот, очень красиво все думает. Как видите, очень много туристов. Такая панорама с окном. Ну вот вы видите, да? Большой людей здесь. И вот такой красивый вот окон. Господи, блин, как здесь красиво, и при этом жутко страшно. 103 этаж, такой стеклянный балкон. Я, блин, а мне прямо... Смотреть-то страшно не то, что на нее остановится. Ну вот такая вот одна из достопримечательностей Чикаго. Уильс Тауэр, то есть это небоскреб. Все фотографируются, и вот огромное количество людей здесь стоит. Ну что, друзья, мы только что с Алифтином побывали местом местном под названием Уиллес Тауэр. Вот, ощущения незабываемые. 103-й этаж, как я вам рассказывал и показал. Вот, у меня безумный страх в высоте, и я, конечно, нашел в себе силы преодолеть этот страх, чтобы сделать фото и видео на память. Вот ощущение просто нереально крутые, очень красивый вид. Сегодня цена правильно пошли про бар это кафе, где, можно сказать, все ну, под диету спортсменов, рассчитано, то есть всякие белковые эти омлеты из и белковых яиц, всякие стейки все. Но сегодня казалось что, блин, сегодня выходной и завтра тоже, и поэтому утром мы совершенно безобразно, пошли в Subway, а на десерт пошли покушать пончиком. Вот. Но так как мы очень много гуляем, я думаю, что все эти калории, которые мы с утра скушали, мы сейчас все и потратим. Ну вот мы прогуливаемся по какому-то причалу, здесь какой-то канальчик текет, any... кругом. Всякие небоскребы, бизнес-центры, отели. Очень все красиво. Чикаго я впервые. И вот второй день нахожусь здесь, лифтиной Мировшвинской, и мне очень здесь нравится. Единственное, чем отличается Чикаго. Здесь как-то очень спокойно, То есть, совсем немного народа и все так спокойно, размеренно. Хотя достаточно большой город, и мне казалось, что здесь очень будет много туристов и очень много народа на в центре города, постоянно гулять, ходить. Но странно, что здесь, но я не замечаю. Красота! Кругом небоскребы, блин! Такие каменные джунгли. Очень ат атмосферно так все интересно. Давно рассматривал этот город посетить, и вот наконец-то моя мечта сбылась. Я нахожусь в Чикаго, штат Иллинойс. парк. тут уже вечером, вот здесь какая-то арчка такая красивая подсвечивается. Очень красиво. Наступил вечер второго дня нашего пребывания в Чикаго и наконец-то дошли до Букингемского фонтана. Я не знаю, виден ли он вам камеру GoPro, но он достаточно очень большой, очень красивый, вот подсветочки всякие светятся вокруг него. Но мне кажется, что лучше данное место посмотреть днем. Ну как всегда тут туристов всяких разных бродят ходят. И вот вдалеке тут. Всякие небоскребы, центр Чикаго. Вечер опять стало очень холодно, и сейчас мы здесь пройдемся, пойдем поужинать и пойдем в отель отдыхать. Время 7 часов утра, и мы вот выбрались позавтракать кафе, которое предназначено для людей, кто хочет правильно питаться. Вот, проходим бар. Улица, она очень большая. Наверное, больше, чем наш Невский проспект в Петербурге. Вот Актина уже заходит в заведение. И я тоже пойду, посмотрю, что, чем тут нужно посавтракать. И... Если тут что-нибудь вкусное. Да. Так, ну что, друзья, мы не ошиблись с выбором. И здесь действительно оказалось а, то питание, которое бы я хотел кушать на завтрак. Вот мы взяли овсянку с арахисовой пастой и вот бананы тут сверху и омлет с чем-то. Вот. Так что вот прекрасное место, кстати, даже довольно довольно недорогое, вот за овсянку и за омлета заплатил 10 долларов всего лишь, то есть это в принципе достаточно недорого для Америки. После плотного завтрака мы решили пройти к озеру Мичиган, вот оно. Такое огромное, большое якорь сегодня стоит. Здесь вот всякие велодорожки, народ бегает. И мы идем вот там вдалеке, где кольцо обозрения находится городской пирс. Решили сходить, посмотреть, что там такое находится и что там можно посмотреть. Погода сегодня солнечная, но немного ветреная. То есть все равно надо одевать кофту, иначе можно болеть мне кажется американцы люди очень странные и даже когда сильно ветрено они все равно ходят какие-то раздетые в одних майках футболочках и я не знаю как они не мерзнуть наверное адаптировались к данному климату вот. я вот постоянно хожу в кофте потому что реально очень прохладно вот завтра мы уже выдвигаемся дальше мы летим в данвер нашим общим знакомым на несколько дней в гости. Кстати, в этом городе живет Филхит и, э, скорее всего, мы обязательно сходим в тот зал, где тренируется Фил, посмотрим, что за качалочка там, может быть даже, если повезет, встретим Фила Хита, который готовится на Олимпию. озеро Мичиган и вот подошли к городскому пирсу, военно-морскому. Вот такой здесь вход. Туристические автобусы подъезжают с туристами. Сейчас посмотрим, что здесь находится при данном сооружении. Вот он, сам Кирс. Различные кафешки на нем здесь. мы а, пирс он очень оказался большой прямо очень долго мы шли с одного конца на другой вот и наконец-то вот пришли крайнюю его точку озеро мичиган с очень большое прям вот я смотрю ни конца ни края такое ощущение что это не озеро а какое-то море потому что вот кораблики плавают всякие яхты даже на ну, маяк там Вдалеке остается и вот там видно как всегда куча американских флагов кстати американцы очень патриотичны у них а, везде эти американские флаги даже на частных домах у, у многих они висят и вот вдалеке вот а, виднеется город очень классно красиво панорама ну конечно напоминает нью-йорк но здесь как-то все более спокойнее более размереннее все тоже нью -то вообще как муравейник большой Станет движ, блин, шум. Так, вот какие-то якори. Тут находится огромный такой. Ну что, вывод такой. Чикаго очень кл классно, красивый город, мне очень понравился. Вот, поэтому будет, конечно, возможность, обязательно еще приеду, прилечу сюда, погуляю. Правда мы были только в центре, то есть не выезжали никуда за крестность, потому что а, прилетел в Чикаго, мы не, не брали автомобиль прокат, как мы всегда делаем, потому что мы завтра улетаем в Денвер, там уже возьмем машину прокат и дальше, <coughs> дальше наше путешествие будет уже на автомобиле, вот мы поедем в Гранд Каньон, Лас-Вегас, Сан-Диего, Лос-Анджелес, вот здесь у нас, мы живем в центре и вот все наши прогулки, они прешают. Ну, центр мы весь, весь практически прошли пешком. Хотя это очень полезно, потому что мы как-то все дни немножко безобразно питались. Сегодня на завтрак сели по огромным чизкейку. Вот, там мне кажется, в этом чизкейке тысяча калорий, нож ну, очень, очень сладкий, очень большой и очень вкусный, и очень калорийный. Вот до сих пор еще эта тяжесть присутствует, присутствует в желудке, хотя мы уже очень долго гуляем. После того, как мы погуляли по пирсу, пообедали. Мы решили еще раз подойти к Букингемскому фонтану. Где мы были вчера, но это был поздний вечер, было очень темно и ничего не было видно. Вот сегодня мы успели застать, когда еще на улице не потемнело, и вот такой вот красивый большой фонтан. Здесь какие-то еще были такие строения ярмар какой-то, какой-то фестиваль, все убрали, все не прямо э, очень, можно подойти к фонтану, смотреть, очень красиво. Мы с Алифтиной приехали, вернее, пришли еще в одно место, где также смотровая площадка, называется 360 градусов Чикаго, да? Вот, э, здесь, конечно, может быть не так высоко, как... Очень красиво на прошлой площадочке, но здесь тоже очень красиво видно, видно, видно озеро Мичиган, вот сити, все небоскребчики. Мы специально выбрали время вечером, время вечером, чтобы посмотреть на вечерний чикаго. Вот видите тоже очень высоко. Стасно. Страшно, блин, у меня аж прямо все же. Вот. Очень красиво. Вот слева озеро Мичиган, где мы сегодня целый день, можно сказать, все провели. Очень тоже высоко. Вот видите, блин, блин, мне вообще боюсь смотреть. Прям аж да, мне просто фобия к высоте. Я просто очень боюсь всяких вот таких высоток. Вот, хотя и стекло, но все равно такая мандраж такой идет. Вот, очень красиво на самом деле, то есть это все не передать. Проще это все приехать самому посмотреть. Так, друзья, привет! Мы с Алектиной уже в Денвере, штат Колорадо. Вот уже пару день здесь находимся. И сегодня выехали на одну из местных гор. Здесь смотровая площадка, где можно посмотреть на город. Вот. Погода просто замечательная, очень солнечно, тепло, можно сказать, даже очень жарко. вот Остановились мы у наших общих знакомых. Это Ирина Киселева-Каноненко, тоже спортсмен, выступала а, по бодифитнесу, сейчас а, занимается продвижением, выпуском своей а, одежды для девушек. Это в частности купальники для соревнований. И, Кстати, а, многие девушки, выступающие на Олимпии, а, заказывают мне купальники. Вчера кто приходил к ней? Как ее зовут эту домом? Спро. Хезер как? Mm -hmm. Ну короче, в общем, девушка, которая будет выступать на Олимпии mm -hmm. в Лас-Вегасе сейчас. Хезер mm Брейс. -hmm. Да, Хезер Брейс. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Потом я покажу, когда yeah, мы будем mile. обратно right а, в гостях у Ирины дома, а, покажу ее мастерскую, как а, все там происходит. Она что-нибудь расскажет, как она к этому пришла. Выпускать вот именно женские всякие лосины, купальники, кепки. Вот. Ну, общем, мы приехали на одну из гор, которую нам посоветовали ребята. Сейчас э, посмотрим, что, что здесь за такой красивый вид с этой горы. Вот. Конечно, я часто это все сниму на видео, чтобы можно было посмотреть. Вот. Кстати, город Денвер – это тот город, где живет действующий мистер Олимпия Фил Хит. И у нас сегодня, кстати, по плану заехать в ту качалку где занимается Фил. Но, а, ребята рассказали, что у него там есть даже своя индивидуальная парковка, где написано, что парковка мистер Олимпия Филахита. Вот я даже посмотрю, как это все выглядит. Mm -hmm. вот да, Мы скорее всего фил Олимпи. хит уже уехал в лас-вегас а, возможно что они профите приезжают немножко пораньше потому что нужно адаптироваться акклиматизироваться там настроиться к выступлению потому что уже буквально через несколько дней будет пройдет главное шоу в мире бодибилдинга мистер олимпия вот ну, у нас пока вот локация Денвер, то есть сегодня ночью мы выдвигаемся дальше, едем в Гранд Каньон, и уже из Каньона мы поедем в лас вегас Спасибо ребятам, дали нам машину. Да, ребят, кстати, машину это не на это машина Ирины, вот, машину прокат мы возьмем сегодня вечером, немножко попозже, на которую уже будем путешествовать там дальше по Соединенным Штатам, вот, ну, в общем, мы Пойдем выйдем на площадку, посмотрим. Я уже с площадки покажу какой-то вид на город. Надеюсь, это очень красиво. Здесь Находится Red Rock Амфитеатр. Здесь концертное место. Совсем недавно депеш мод. Ну, это нам ребята рассказали, да, после часа подняться. Итак, мы вот поднялись на смотровую площадку. Вот он, амфитеатр, про который нам рассказывали ребята. Здесь вот проходят какие-то концерты и недавно был концерт депишмот горы очень красивые вообще блин нереально классный вид конечно вот ну, там далеке виден город Денвер даже там если присмотреться но ну, с камеры наверное не видно виден даунтаун таун высотки очень красиво народ тоже отходит но ну, не так много да, в Америке, конечно, очень красивая природа. У нас, конечно, тоже красивая в России, но здесь, конечно, очень много что есть посмотреть. И получить незабываемые ощущения. Вот, поэтому. А, он, кстати, он и бегает. Видишь, всякие, вот Алли, так что говорят, бегать. Вон как раз там собака и девушка пробежала. И куда-то девушка прыгает прямо по ступенькам. С культурники. Очень... И вот такая вот красота. Когда смотришь снизу вверх, то есть вот мы спустились.. На нижние ряды амфитеатра практически, вот эти ступенечки эти, и вот эти вот красивые горы, в общем, обалденно. Погода вообще просто шикарная, тепло, жарко просто. Хорошо, что мы взяли крем защитный от загара, потому что, мне кажется, что если не мазаться, то можно реально подгореть. Немножко еще решили прогуляться здесь по окрестностям. Завтра мы будем в Гранд Каньоне. И там, конечно, вообще просто Фантастическая красота. Антилопа Каньон. В том году мы были просто на каньоне. И было нереально красиво. А в этот раз вот решили съездить в Антилопа Каньон. По фотографиям там вообще просто незабываемые виды. Ну что, друзья, как я вам говорю, мы подъехали к. К спортивному клубу который называется armbrust pro gym это клуб в денвере где тренируется фил хит это фамилия владельца клуба armbrust и название видите armbest pro gym Дети, то кстати мне сейчас покажут парковка есть индивидуально для фила хита где написано что это мистер Олимпия Фиохита это его машина Ну, вот на его место да или а вот написано да а, вот на мистер Олимпия филхит паркинг онли вот ну что сейчас мы зайдем в спортзал ну вот такой спортзальчик где тренируется филхит. Здесь у тебя только про спортсменка Алина Попа. Вот сам зал. Такой тоже какой-то олдскульный залчик. Очень много тренажеров всяких разных. Здесь особо снимать не обещается. Как всегда в американских залах. Но я чуть-чуть сниму. Так что, ребята, вот зал, в котором тренируется Фил. Такая прям качковская атмосфера. Здесь вот сейчас э, персональный тренер идет про спортсмена женщина Алина Поп, Поппа. Ну, зал классный, короче, очень много оборудования. Я думаю, что здесь нормально, можно прокачать все группы мышц. Недаром здесь тренируется сам филхит. Хит. Результат налицо. Так что увидим Фила на Олимпии в Лас-Вегасе. города Пэдж, где находится Антилопа-каньон. Вот мы загрузили кипитку с лифтиной и товарищами с Китаем. И мы двигаемся в сторону каньона. Так, ну что, мы подъехали к Антилопу-каньон. Вот здесь какая-то расщелина. Вот. И сейчас мы пойдем внутрь этого каньона. Посмотрим всю красоту, okay, so которая находится там. Нереально. Ну, so... <laughs> <laughs> right well, как всегда, очень много китайцев. <laughs> Roger, <it's all> right. <laughs> очень, right, очень right. красиво, oh. очень много народа. Да, ничего не видно, но очень круто тут все, очень красиво. Очень большой этот антилопокайон, вот мы уже долго ходим. Очень много всяких локаций, где можно делать красивые фотографии. Вот, очень, конечно, специфический свет. И... Плохо то, что GoPro не передает всю красоту, как бы то, что вот здесь можно увидеть в реале, но это, поверьте, блин, просто очень красиво, и если есть возможность, обязательно нужно приехать, посмотреть Гранд Каньон, сам весь большой, и вот ехать в Antelopa каньон, походить по этим расщелинам. Аль, тебе нравится тут? Очень нравится здесь, почему-то не очень жарко, Вообще. Жарко? Так ты позировала, потому что напрягалась, ведь тебе и жарко. Да. Так. Вот, красота. Ты какая. Вот здесь вот вышел на свет и сразу вот все видно, потому что там ходишь по этому, по расщелине, по этой, и, конечно, не получается красиво все заснять. Время 11 часов дня, погода солнечная, тепло, легкий ветерок нас обдувает, улицы где-то примерно в районе 30 градусов жары, но это не мешает нам. Каньон с другого ракурса, мы подошли на другую сторону его. Тоже вот тут Алевтина какой-то свой блок снимает. Что ты крадешься к краешку? Я к краешку боюсь подходить. У меня фобия на высоту. Здесь еще открытое пространство. Вот, очень красиво, как вы видите. Безумно. Конечно, вид просто фантастический. Но пока мы тут ходили по... К краю каньона. Какие-то тучи, вот, вы видите, уже приближаются. Я думаю, что должен пойти дождь, поэтому мы сейчас уже будем сворачиваться. И мы едем в Лас-Вегас на турнир Мистер Олимпия. Сегодня вечером уже будет митинг, это встреча с профессионалами. Завтра уже начинается выставка и соревнования по бодибилдингу, фитнесу, в общем, всем номинациям бодибилдинга.